Одни фильмы взять, сколько их, да, где говорят «В бедности нет ничего благородного, надо Согласен. зарабатывать». И, согласен И, в общем-то, да, из песни слова не выкинешь, так оно и есть можно а не согласиться, да, да, с такими призывами И есть люди, которые не то, что не соглашаются или соглашаются А открывают прям школы, в которых так и говорят Так, ну так, Василий, вам быть бизнесменом, а вам не быть И вот такой гость сегодня к нам пришел Елена Павлова, доброе утро Доброе утро Так, значит, как вы правильно у нас называетесь? Создатель Центра развития молодежного предпринимательства а, Да, в 2012 году а, я создала Центр я сама вошла в бизнес, и мне, и моим... Э соученикам, потому что я точно так же пришла вот в, в одну школу учиться бизнесу, и нам а, понадобилось м, свое микросообщество, своя тусовка тех людей, которые нас понимают, и с кем мы на одном языке можем общаться. И мы начали создавать а, Центр развития молодежного угу. предпринимательства. А скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день насчитывают вот таких вот предпринимателей и как вообще вы поняли, что в Калининграде, в городе, в общем-то, маленьком, да, uh -huh. есть вот такой запрос на создание такого института? Ну, изначально все шло от нас, мы привлекали таких же товарищей, друзей, потом пошла сарафанка, и э, за те годы, когда я работала в центре, потому что сейчас я в нем уже не работаю, я его оставила другим э, людям, э, достаточно было большое сообщество, Но, ну, может быть, нас было... Порядка 200 человек, естественно, был постоянный костяк, были те, кто приходил чаще или реже на наши мероприятия. Потом в 2015 году я оставила этот центр, передала его активной молодежи, сейчас ребята в нем работают, и я ушла в другое направление деятельности, занялась своим личным бизнес-проектом, но, так скажем, вселенная не оставляла меня по прежнему а, привлекали чтобы я организовывала какие-то мероприятия другим организациям и опять же вокруг меня существовала эта тусовка моих друзей которые приобрелись в центре и действительно были запросы у людей и я в конце прошлого года поняла что мне надо возвращаться в эту стезю в эту струю я уже не вернулась в центр потому что там работали другие люди а, Но ну, я создала свою что-то новое, да? Новую е Елена, организацию. А вот да. вы говорите, тусовка, такое ощущение, что там какие-то молодые ребята, лет вещи. Нет, 18, абсолютно нет. Что за контингент? Какие там люди? скорее 25. Угу. Хотя, конечно, чуть более молодые ребята, естественно, есть. В основном это те, кто приходит и говорят, я говорю, я хочу начать бизнес, научить меня, мы говорим, хорошо, давай, мы тебя будем учить. Но в основном это, конечно, 25+, плюс, и возраст не ограничен, может быть, и 35, и 40 лет. Uh -huh. Главное, чтобы человек хотел развиваться личностно, свою uh -huh. личность, и хотел развития своему делу, своему бизнесу. Скажите, пожалуйста, вот приходит к вам человек, потенциальный uh -huh. ваш Я ученик. К вот, к примеру, Саша. Да. А, вот вы совершенно про него ничего не знаете, это белый лист для вас. Uh -huh. Как вы поймете, по каким критериям может ли Саша заниматься бизнесом? Uh -huh или он очень хороший, очень образованный, умный, отличный парень, но бизнес не его. Ну, говорят же, что э, троечники потом нанимают к себе отличный. отличников. Да, да. Да. Да. Э, на самом деле, э, то, что я успела понять э, по людям, с которыми общалась, по молодым предпринимателям, э, нет какого-то теста, который можно человеку э, задать вопросы и понять, сможет он или нет. Все покажет время. Э, главное, чтобы человек обладал Настойчивостью, настырностью, я бы даже сказала, а, горел желанием, верил в себя, верил в свое дело. Так так все, так-то все. Конечно, ну, так-то да. все. Но тем не менее, вы же вот сами сказали за кадром, что только 20% людей из общего количества uh -huh. могут стать бизнес-вуменами, мэнами, предпринимателями, в общем, да? Да, да, я согласна с этим, я подтверждаю свои слова, но, опять же, есть категория людей, которые, да, они настойчивы, они настырны, но м -м, люди не готовы рисковать всем. А надо уметь рисковать, А надо да? уметь рисковать, потому что… Что еще надо? Давайте загибать пальцы. Времени так мало, а, а так хочется узнать. много знать. А да. настойчивость, настырность, постоянное желание что-то узнавать, читать, самообразовываться. Без этого просто нельзя никуда, потому что каждый день новые потоки информации, новые маркетинговые там, стратегии и А вот это еще больше не запутается. Вот у меня есть предприниматель, вот он, знаете, я с ним, конечно, не согласен в этом плане. Он говорит, что вот эти все тренинги, семинары, это все лапша на ушах. Он говорит, я без этого открыл бизнес, сам uh -huh. все сделал, все хорошо Может быть это его э, предназначение Ему это донос выше да? Просто вот это его дело И он может из ничего продать воздух И он заработает деньги И для этого ему не надо идти Может а, быть он как школы, раз из этих 20% Да Почему бы Скажите, пожалуйста, какие вот у вас есть на вашем счету, в вашем активе уже истории успеха? Mm -hmm. Есть ли ваши выпускники в списке Forbes? До «Форбса» наши выпускники еще не дошли, но из тех молодых людей, которые присутствовали на мероприятиях, которые я организовывала, их было там сотни за полторы... Mm, да, есть успешные бизнесы, есть те молодые люди, которые э, резко стартанули быстро, хорошо в Калининграде. А вы можете привести пример? То есть пришел прям совершенно вот совсем-совсем да. э, бедненький, но горящий, а стал Да, у меня есть э, уже мой товарищ очень хороший. Конечно, теперь вы решили mm -hmm. с ним дружить. Нет, ну мы с ним дружили, когда я работала в центре, а он пришел э, молодым мальчиком, который... Э, Устанавливал заборы, да, работал так. обычным там каким-то а-ля строителем. А потом, он, пройдя наши э, школы, он открыл свое производство, свои там 22 года, нанял две бригады. Заборов, да, вот это да, производство? Да, да, сорокалетних дяденек себе, которыми руководил, наладил, с партнер... нашел партнера, наладил производство металлоконструкций. Сейчас этот бизнес работает, а он уехал в Москву. Mm -hmm. Да, этот город энергетический ему больше подходит, и он сейчас развивается в Москве. А есть тоже сейчас моя подруга, я со многими дружу, у меня mm -hmm, сейчас mm -hmm. достаточно широкий круг общения, которая работала тоже на работодателя, там, начальником производства, но она открыла ателье. Шьет одежду, шьет нижнее белье, шьет купальники То есть начала шить купальники угу. У нее есть также сотрудники Таких примеров очень много Я сейчас могу занять не то, что мой эфир А все ваше сегодняшнее время Чтобы рассказывать о таких И людях. это все калининградцы да. Скажите, правда ли что, правда, верили тот факт, что у нас в городе Поскольку вот близость к Европе угу. да, Особо экономические какие-то условия, которые меняются Но тем не менее они есть Что они диктуют правила для создания вот такого мышления свободного. То есть, что у нас есть ниша, конечно, людей, которые работают на э, какой-то да, работе. Оттуда, да, они Да, за какую-то не очень невысокую денежку, но они оттуда не уйдут, они по-другому не, не могут. Да, наследить. им нужна стабильность, да. Да, а есть люди, и их процент велик, что вот они вот рискуют, э, угу. кладут в общем-то всю да, жизнь. мне кажется, не велик. Мне кажется, Откровенно не говоря, я не думаю, что э, это влияние Европы, потому что я общалась э, с такими же сообществами из различных городов. Это Москва, и Питер, Казань, там, не знаю, Урал, но процент нас... одинаковый. Uh -huh. Просто у нас маленький город, а очень большой процент uh, предпринимателей. Uh -huh. Пусть uh -huh. это очень маленькие бизнесы, но это факт. По сравнению с другими маленькими городами большой uh -huh. России, мы действительно на этом фоне как-то вот лидируем. Мне кажется, потому что маленький город, многие друг дружку знают, видят, что есть истории успеха, очень удачные, и за ними тянутся, за этими историями успеха. Ну окей, а, Лена, у нас прям очень мало uh -huh. времени. Давайте тогда еще раз. Вот сейчас смотрит нас кто-то, кто, кто а, чувствует в себе, что, ну, не совсем ему уютно работать на Но дядю. У потенциал на есть, потенциал-то да. есть. Ну вот куда Огурь что? Да. Куда идти? Кому податься? Ну, в городе действительно очень много тренинговых э каких-то мероприятий, да э что, школ. Серьезно? Ну, есть агентство по делам молодежи, да. э есть какие-то частные люди, есть э мой э бизнес-клуб. Я его назвала, мы его с командой назвали бизнес-парк. Э мы проводим мероприятия как для начинающих кто только начал свой бизнес, и у них еще не так много знаний, так и для тех, кто уже работает несколько лет, и он уже достаточно успешен, то есть уровень э, знаний мы даем различный. Насколько Я... это доступно для тех, особенно, кто, кто начинает. только начинает? Да? Практически все мероприятия, они бесплатные, вход свободный. Ты да что? Человеку нужно только быть подписан... Так наливай, дай Да-да-да, нужно быть только подписанным на нашу группу в соцсетях и бизнес-парк, и приходить каждый четверг у нас по мероприятию еженедельно здесь, здесь тогда вопрос контента встает. Угу. Что это за тренеры? Кто дает информацию? Э... Дают информацию, как правило, действующие бизнесмены. Угу. Те люди, которые уже хлебнули, освоили, проверили на своих ошибках, угу. поняли и э, что-то вынесли. А, но это есть и э, эксперты, которые... Ну, может быть, они чуть-чуть теоретики, хотя... В любом случае, это бизнесмены, люди, имеющие свой бизнес, либо люди, а, преподающие, либо рассказывающие о чем-то. Но я должен сказать, что это очень круто, на самом деле. Нужно... Еще и бесплатно, Нам это нужно подписаться кассе, и в четверг быть. Четверг да? правда? Обязательно. Круто. Лен, спасибо вам большое за то, вам что спасибо. вы делаете. Да, мы вам от души, от всей нашей. О, отлично. И от души залезского фермера тоже. Даем шоколадное молоко, которое вас немного зарядит энергией. Да, вы делаете людей, на самом деле, мало того, что счастливее, но и вы еще и в корне меняете их судьбы. Мы их еще пытаемся сделать богаче. А это очень важно. Это очень важно. Чем больше общаюсь с Сашей, тем больше понимаю, как я люблю деньги. И я перестала стесняться этого сделала из меня какого-то меркантильного нет, нет, нет, нет, нет <свят> Елена Павлова создатель центра развития нет, создатель нет. Калининградского бизнес клуба бизнес-клуба бизнес парк бизнес-парк создатель счастливых судей, что там, была у нас Спасибо. сегодня этим утром а мы что мы будем сейчас а в это время ага А в это время в зоопарке Хелабрун в Мюнхене у этого белоснежного малыша первый выход в свет. Детеныш белый медведицы родился всего-ничего в конце ноября.